Здравствуйте! Сегодня хочу поговорить с вами по поводу майнинга на мастер -нодах. Тема в сети избитая. Ну, может быть, не у всех есть представление полное об этой теме. Кто-то углублялся в эту тему, кто-то нет. Но я вам выскажу некоторые свои соображения по этому поводу. Вот. И раскрою некоторые технологии. Значит, дело в том, что Майнинг на мастернодах можно совмещать с майнингом на видеокартах, то есть использовать одни и те же компьютеры, как бы экономить на оборудовании. Естественно, что майнинг на он э, тем удобен, что затраты электроэнергии несопоставимы с майнингом на любом другом оборудовании на асиках, на видеокартах. Значит, для того, чтобы собственно, начать майнинг на мастернодах, необходимо определиться, во-первых, на каких вы хотите мастернодах, какие валюты вы хотите поднять, эти сами мастер-ноды. Необходимо приобрести необходимое количество монет для поднятия этой мастерноды. ноды вот. ну и основное условие это у вас должен быть белый IP-адрес на котором работает эта самая мастернода. есть разные варианты получения такого IP-адреса ну самый простой вариант, который во всех инструкциях по поднятию мастер-ноды озвучен это покупка виртуального сервера соответственно самый простой вариант то есть вы купили виртуальный сервер который там у кого то дяди установлен вы работаете с ним удаленно вы платите денежку каждый раз за использование этого сервера ну в общем-то если у вас уже есть Какие-то компьютеры, подключены постоянно к интернету. Есть возможность получить белые IP-адреса. Почему бы и не майнить на собственном железе, на собственных компьютерах? Все равно на них, например, майнится другая валюта. какой вариант и рассмотрим. Значит, для того, чтобы мастерноду запустить, по факту нужно выполнить инструкцию, которая прилагается практически к любому кошельку вот. Значит, два основных элемента у нас есть это управляющий кошелек на котором как раз таки хранится залоговая сумма То для того чтобы мастернода работала необходимо на этот кошелек перекинуть определенное количество монет вы можете их намайнить классикой, если это позволяет валюта или приобрести через биржу никакой разницы нет. Главное это у вас, чтобы они были. Эта залоговая сумма, она никуда от вас не уйдет, она так и будет висеть. И к ней будет добавляться вознаграждение за работу вашей мастерноды. Вот такой как бы простой вариант. Значит, VPN с реальным белым адресом, как вариант. Покупка э, нескольких десятков, там, нескольких единиц, белых IP-адресов у вашего провайдера. ну По цене, возможно, оно будет сопоставимо. Вот. Ну, может быть даже... V VPS окажется и дешевле. Конечно, не могу утверждать. В любом случае... Есть определенные плюсы, определенные минусы каждого решения. Вот. В частности, на один IP-адрес вы можете настроить только одну, один только кошелек, конкретные валюты. Соответственно, если у вас, например, будет 10 различных валют, вы можете на одном компьютере поднять эти 10 кошельков, 10 мастер-нот, будет прекрасно работать. Так как IP-адрес у вас будет один левый, порты, естественно, будут разные, но вот все у вас будет работать. Ну, естественно, там, если не произойдет такое, что один и тот же порт будет в двух разных валютах использоваться, это маловероятно. Значит, с чего нужно начать? Первое – это прочитайте инструкцию по запуску подъема мастер -ноды. в основном э, все может работать и на обычном виндовом кошельке в некоторых случаях потребуется конечно поднять кошелек на линуксе на самом деле здесь вариантов несколько основное значит это э, на Ubuntu 16.04 есть готовые уже преднастроенные значит практически которые скачиваются сразу кошельки которые работают уже сразу к мастернода либо это может быть под Windows запущенный кошелек по технологии на управляющем кошельке должны быть вот эти самые залоговые деньги. Управляющий кошелек, он э, находится, скажем, на вашем компьютере, к которому только вы имеете доступ. Соответственно, хранить деньги на э, том кошельке, который у вас с белым айпишником висит там где-то в интернете, э, не только не стоит и не нужно, даже просто... Вообще никак не требуется. То есть вам нужно, чтобы у вас были деньги только на управляющем кошельке. Вот. Принцип очень простой. За транзакцию вам будет начисляться вознаграждение, которое будет постоянно капать и добавляться к этой самой сумме вознаграждений. Ну, к залоговой сумме. Сумма вознаграждения будет То есть вы можете это вознаграждение туда выводить, вот, оставляя неприкосновенный залоговую сумму. По поводу значит, нюансов. Ну, большинство мастер-нод, которые мне приходилось запускать, кошелек, который под винду, он поддерживал нормальный режим мастер-нода. То есть, выполняя действия по инструкции, Просто у нас один кошелек работает на Windows-машине э -э с белым IP-адресом. Второй кошелек работает на управляющем компьютере. Если вы все сделаете по инструкции, никаких проблем не возникает, все работает. Некоторые валюты могут работать только именно с Linuxовой версией. То есть вот этот вот сам кошелек, который должен быть серверным элементом мастерноды, он может работать только на Linux. Тут уже, конечно, есть определенные ограничения. но ограничения какие? То есть это может быть у вас уже имеется, например, там 10 компьютеров на фермах, на которых работает майнинг, например, там эфира. Вот, и у вас там, как бы, ну, Linuxом там ставить нет желания, нет возможности. Можно, конечно, пойти к простому пути, то есть запустить виртуалку, виртуальной машине. Виртуальная машина, например, подключается к VPN провайдеру, получает белый IP-адрес, вот, и на ней выполняется этот самый кошелек. Никаких проблем при этом технических не возникает. Вот. Есть вариант, что вы используете э, просто мини-компьютеры с небольшим энергопотреблением, на которых запускаете интересующие вас мастер -ноды. Это может быть... На одном компьютере можно поднять и 5 мастер -нод. При желании от ресурсов компьютера будет зависеть, конечно, можно поднять и 10 мастер -нот. вот Главное, что у вас должен быть белый IP-адрес. Вот. И порты не должны пересекаться. Этих мастер ног не должны быть одинаковыми. Вот такая, в общем-то, система. Значит, наша компания может вас проконсультировать в этих вопросах можем помочь настроить запустить эти мастерноды более подробные как бы провести курсы поэтому и можете пройти у нас обучение по настройке по вводу в эксплуатацию обслуживанию так что обращайтесь большое спасибо за внимание всего вам доброго